Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о защите граждан на рынке микрофинансовых услуг, который в последние годы сотрясался от многочисленных скандалов. А во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект, который вводит мораторий сроком на 6 месяцев на применение к чиновникам федерального закона о запрете на владение рядом иностранных активов в том случае, если они получены в наследство. Общее количество микрофинансовых организаций 2018 год сократилось более чем на 200. Их сейчас там порядка 2000. И происходит тенденция ухода с рынка именно небольших организаций. Сегодня, на итоговом заседании коллегии, Минсельхоз подвел итоги деятельности за прошлый год и наметил стратегические задачи на этот, по прогнозам ведомства, в 2019 году, воловой сбор зерна составит 108-110 миллионов тонн, планируется работать над качеством вывозимого зерна, а также над внедрением обязательной электронной ветеринарной сертификации, которую ранее поддержал президент. В 2018 году с учетом прироста в пищевой промышленности и производстве напитков индекс АПК составил 2,3%. Прибыль сельхозпроизводителей до налогообложения превысила уровень 2017 года более чем на 15%. Отмечу, это стало возможным в том числе благодаря существующим мерам государственной поддержки аграриев. Также растет рентабельность сельхозорганизаций. По итогам 2018 года с учетом субсидий рентабельность достигла 12,5%. Это выше показателей 2017 года. В Сочи открылся 11 международный форум Атом Экспо 2019, его девиз – «Атомные технологии для лучшей жизни», среди главных тем – сегодняшнее состояние печально известной АЭС Фукусима, и дискуссия, почему атомная энергия – ответ на вопрос, как не навредить дикой природе. Сделать все возможное, чтобы найти кота черно-бурого окраса, без ярко выраженных примет, с таким призывом, к жителям столицы обратилась москвичка, которая переживает, за бездомное животное, невольно ставшее героем соцсетей и новостных выпусков. Конкретно, то самое, что в нашумевшем и снятом, как утверждается, абсолютно случайно, любительском видеоролике, получила сильный пинок ногой, от человека, похожего на Илью Яшина, муниципального депутата, так называемых оппозиционных взглядов. Кстати, сам Яшин подлинность видео категорически отрицает. В технопарк Сколково, на робототехнический форум Сколково Robotics, крупнейшим в Восточной Европе в области искусственного интеллекта, свои разработки презентовали более 50 компаний. В этом году в форуме принимает участие более 90 спикеров. Состоится 80 сессий, в том числе по направлениям «Медицина», «Современный транспорт». Цифровизация и автоматизация производства. Отмечу, что на выставке технологических инноваций главным героем был я, робот Алекс. Именно так лет через 10 будет выглядеть концерт с роботами вместо музыкантов. и...